Теперь мне кажется, что странники — это просто неудачники, которые ищут подработку на полдня. На такие летуны не могут себе позволить даже в нормальной гостинице остановиться. Минимальная зарплата, нормированный график. Что это? Их можно есть? Синбад! Юнан, что такое? Это мое обслуживание! Что-что за... Живой, сучка! Мы прихлопнем тебя и твоих горных горил как мух! Ой... Промазал... Поняли. Думаете меня, Майто Гая, так легко победить? Без преодоления преград невозможен расцвет юности Тебе подвластно все, если тобой движет упорство и жгучее желание победить Этим ударом я прокладываю себе путь к будущему У меня что, нет будущего? Держи. Что это? Как видишь, наш бланк регистрации брака. А? Не мне. Десять лет назад ты пообещал поставить штамп. Да и ветер довольно сильный. Прости, это я пукнул. Ты же не... Брат, ты, ты собрался засунуть, засунуть эту зубную щетку? Сирени. Мне в зад, Мурека! домой? Давайте по-хорошему. <смех> Простите, дверью ошиблась. <смех> Постой, меня спаси! <смех> отважный, отважный, отважный, отважный, отважный, отважный! Коварные? Ч? А он че? А ты чё? Что он говорит? Особое заклинание. Люди постоянно так общаются. Так что запомни, может пригодиться. Блин, а вдруг изо рта воняет? Или губы пересохли? А если я случайно вспотею, когда я в последний раз менял трусы? А, блин, а что если я пухну? Чрт! Я же не вычипал волосы из соскок! Из... В тот момент. Что же Кана хотела сделать со мной? Ее. Что за? Эй, что там за шум? У вас тут дверь не открывалась. Поэтому пришлось посильнее дернуть за ручку. Хватит пялицы, извращенец! Прости, лучше я пойду, пожалуй. Я не против, смотри, сколько душе угодно. С чего такие перемены? Не хочу я! Точненько, узри же мое непревзойденное очарование! Извини. Это самый стрёмный подкат в истории. Самый. Просыпайся скорее. Эмиль, ты чем это занят? Ну я. Точно, ему что-то в глаз попало. А разве он не спит? А, а мне показалось, что ты его целуешь. ничего подобного. С чего бы нам целоваться? Вы проклянете меня? Мне уже наскучила еда и танцы. А ты весьма самолюбивая юная принцесса, не так ли, моя пташка? Показать тебе нечто еще более зановное? терпи соберись с мыслями. Только ради этого момента я все вытерпел. Даже, да. это... Даже это... Даже это... Вы знаете... Для любого воина это худший из врагов. Я хорошо знаю силу Синей Розы. Ваш отряд просто не может быть слабее каких-то непонятных выскочек. Ха, благодарю за лесть. Ну что, пошли в постель? Нет, спасибо, я воздержусь. Вот поэтому ты до сих пор девственник. Мне кажется, вы немного заболтали. Спасибо. Значит, Он ты готовишь ленчь? Я бы не отказалась с дегустатором поработать. Закажи и дегустируй, сколько влезет. Принцесса Юфимия? Сузаку! А, правде говоря, я тебя... Простите, но прямо сейчас? Знаешь... Я требую, чтобы ты меня любил. Слушаюсь. Что? Теперь что? Простите, это личное. Да Букон? Почему вместо костюма на тебе физкультурная форма? Э, мой костюм слишком потрепался на прошлой тренировке, так что я жду, пока его починят. Первое правило. Учеба прежде всего. Второе правило. Любовь бесполезна и опасна. Третье правило. Не дать другим подумать, что ты гей. Я абсолютно серьезен. Я не проиграю. А больше в я и не прошу. Ты меня так возбуждаешь, отец. Я принесла поесть. Увидимся вечером. Вы, парни, разрушили весь город. Платите за ремонт. И за обед тоже. Эй, постойте-ка! За ремонт и еду должен платить этот парень со своими подручными! Я не говорить на такой языке, я чурка и не знаю языка! Саяна-ра! Эй, ну стой, чертов хмырь! Э? А, он сбежал! И этот тоже! Они нас поимели! Я ничего не могу восстановить в таком состоянии! Это не сработает! Это не подходит для Хэллоуина! Тут скорее вопрос в выборе песни, да? Если ты споешь Death Metal, он точно подойдет к Хэллоуину. Дайте мне конфеты, я спою для вас Death Metal. От пламя, демоны демона Вот это по Хэллоуински. Ага. <реклама> Суа Аманы, шлюшка, еще то. <реклама> Суа Аманы, шлюшка, еще то. Мужское ложе любит помять. нашу жертву подсознанию этой ведьмы. Демен Хайбуте, миё Демен Хайбуте, миё Демен